Всем привет, меня зовут Макс Риска битва кланов, подписка, лайк. Мы сохраним битву кланов, уже некоторые уже вообще поиграли, я без как-то без этого не Также нашли видео тоже сыграл. Смотрите, значит, это битва, как мы знаем, на пешку, чем больше будет, тем лучше. У нас есть подсказочка ну, там, пешки там шахмат. потом к королю идем. Значит, смотрите, у нас три жизни, нужно максимум 10 игр сыграть. Сегодня мы сыграем первую ночь Наберутся те клады, которые у меня вообще нет. Гаркуль у меня есть. А для участия в битвы требуется карта 3 уровня или выше. У меня 4 То есть а, чего дальше нужно качаться? Ага, понятно. Разработчики что-то делали. Да, а почему четвертого смысла? Я помню, что у меня код синяешка. Как-то долгородится. Да, как я понимаю, в чем дело? В чем дело? Я что тут ничего не нарушал. Ладно, не буду кликать. Будем ждать, чем дело. Я хочу уже начать, блин, закончить. Уже вечер. Кто закончится? Сколько там время? Мне интересно. Четыре дня. Ох. А завтра что будет? А завтра что будет? Ладно. Придется. Так, же у нас такое. Вроде бы это метатель. Лучше тоже метатель взять. А что как-то у нас ускорялка. И я убрали. Максимум 20 клот. То есть их менять. Извини, но, блин, не лагает я в шоке нет спасибо я квест хочу понять фарбол взять даже не знаю кого взять блин. как же страшно но вот, точно ну, нужно взять для начала дальше а это что ж такое блин ладно дальше берем лучниц не у нас так вот гиганта не нужно фарбол кстати, регенершн у нас нету, придется фарбула взять. Привет, бро, капец. Или скорость, или фарбука. Ты думаешь, Макс? скорость, чтобы прям побыстрее собирать ресурсы и быстро завалить врага? Ну давай. А ага. дальше мы должны брать или этого, или еще одного фарбула. Кого взять, блин? него вообще никаких карт. Я точно проиграл сто процентов, я говорю вам. Вот, блин, это прям западня. У меня два выбора. Лучницы или галем? Говорят, что лучницы такие себе, но если просто стратегию сделать, да? Но у нас уже есть стратегия за ним лучницы. Галима хотите? Так стоп зачем я не если у меня мощный и ну, шанс так вот не так, смотрите а, вот, нельзя пошли держу катку по быстрому один один я думаю 3 на 3 хоть как-то можем полазить там а тоже даже не пишет а что 3 на точно один ну, придется ну, ладно Фу я верю в свои силы Даже не знаю может прокачать хватит мне монет вообще нету где не монет добыть ладно ладно посмотрим сможем ли выиграть моя давай загрузка мне ж так и в игре так не буду ох, заружаться тут мы вообще дико дико плохо горкуля может да против горгули орки количество, потом парбол а почему ты не парбол за месяц кстати а зачем я не так одинаково стрить да я потом покажу в чем дело они так одинаковые строки стрить я же могу вот только да они одинаковые там 50 а 100, 100. заморозка Тут. вот это самим сила сила лишь и заморозка потом уже подкрепление мы атаковать не будем если сила то придется форбов брать а. или есть или что есть офицеры а? реджеры хочу реджер хочу тебя он самый сильнейший Сейчас буду враг рейджерс использовать. Хорошая карта, так Нолл. они угу. Не прокачанный. <смех> Привет тебе из будущего Я проиграю, я знаю. <смех> я проиграю. Я чувствую сердечко бьется угу. чувствую. У него Нолл прокачаны Даю просто соточку, что Нолл прокачен врага. Не сладкая жизнь, не сладкая. Угу. Ну а что если Макс риск буду атаковать? Макс вист, ты У такой бро! Давай генералы собирать. У такой бро. Давай, Потом уже можешь масса атаковать, но сейчас нет смысла. Окей. Не, ну в принципе разведка сойдет, кстати, да. Для разведки. Проведай там. Вдруг там враг структур, ну, база мы такие, ну, кирдык тебе. Вайска сюда. гнул я так думаю красивую кутокнул жить тебя а у него не у него персонаж. так стать так думать прокачанный персонаж ага. нет на четверг если спасет наш мир всем вот количество ну, по количеству давай так вот потом так вот потом Кстати, я туда регенеришн включу себя. Как вот так включить регенеришнс? Вот, Сейчас будет количество брать. Пацаны количества. Знаю. Тоже количество. Все, все же берем. О, морт наездник, давай. Меняем снопочку. Вот здесь давай. Как насчет базного? Сначала казарма, потом уже новую база. Он будет толпой на подобное чувство. Торпой возьмёт, почему Для безопасности. Знаю, что одного не хватит, Вторую казарму будет я и скидываю. Отличная база. Можно мне новую базу? А именно секрет Он там был, скорее всего, он там враг наш. Знаю, где наша база. Как Удачи. ниже, ладно. Так, у нас там рак, ничего не стоит. Окей, куда наша база. Лучше советую поставить еще одну базу. А как насчет э, сильнейшего? Mm -hmm. Окей, двое водородов. вот одного. Можно куда то не сердечки mm -hmm. Полки, явно кусочек, они сильные. Какой он, такие новые такие вот стандартные. такого, я рассказал. Так, можно мне там минерал взять? Или кусочек, так, опа надеть Уже атакует. Проверил базу, в принципе. Как я вырвал, я не знаю. Но если вырвал, придется идти воевать. А, понятно, он здесь. Может быть он просто. Фарбокс это ничего класная Что победа Да неужели я победил е ой какой-то как колда Смотрите А реально Это да классно колода Просто я смотрю чего взять И вот вижу что классно колода почему бы не взять все остался вау смотри какая у него колода барс строил скорее всего Беса запускал ну четвертого кстати у меня третьего я затащил мы скинули купил за 500 ну да ухей купил может быть потратил бы на экономику ну ладно так у него вот ошибочка у меня ошибочка у меня третий орк у меня, есть. У меня не ну кстати да по игре у меня между прочим он пел нормально разработчика специально сделать чтобы мне не было сложно а у него третий не знаю как это происходит так я получается 15 очков получаю ага давай еще раз так смотрите я хочу кое-что прокачать можно Нет, монетку очень можно закатку вот. мне три снимает девятый недельный сезон а классно. 9 недельный сезон ша я тебя скоро обман теша это попугай один бой пятнадцать так понимаю на да? окей где я можешь почти поймет да? не два боя три боя четыре боя 5 боев 5 боев 75 очков 5 боев это прям полный 75 плюс 7580 140 сто 60 там да? уже как-то ошибочку Ага, карту ясна. Я не видел соперника. Думаю, что он такой себе. Видели соперника? Напиши об этом в что прям я узнал не знал, что делать. Так. Ну по логике, быть таким же самым, как и наши остальные враги, мы не боимся ставить. Так думаю, паром может быть. Но теперь больше много, теми минералами от той карты от да, той карты мы не умеют хвать нам нужно количество так, минералы столько все же подуматься нужно было не на ну минералы нужно хоть что-то хоть еще одному да хоть снайпера снайпера внутри и больше маны вот экономно как я тут думаю наличный. Не успел пропола. Так, у меня установим. А вы охраняйте здесь, давай. На все, запускаем. Может быть, орка наездника. Все же да. Может быть, локанаездника. Или нет? Сэкономись, сначала да? Так, да, все же сэкономить, очень классно. Камисник не нападали. Камисник. Слышь, говорите, -ка, все, снайперы. Охраняйте снайперов, а то вдруг на них нападет фарбовым. Да, уже орканы есть. Хоть одного порошка. Они сильные. И жизневые. Как думаете, трубазу враг строит Как насчет трубазы? Mm -hmm. уже атакуют Нашел Не-не-не, come on. Что да Давайте обратно регенерирующим. А, они регенерируются, класс. Так, и давайте самого слабого, а ага, он проверит, где эти находятся. А он понял, что будет делать, как я тоже бухнул. Что я что-нибудь делать, нормально. Так, лучше забиново за это. Давай. Проверьте, где враг. Чтоб я больше знал, что я больше знал, чтобы к нему не ходить гости. Торбовый надо взять. Но пока что не нужно. Тем более, вот, наездник классный чувак. Он просто копеечников взял. А враг не тут. Отлично. А, у вас, возвращайся на базу. Так, думаю, нужно на базу. Ехать. А у вас осталось. В принципе, можно. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Давай я хочу построить базу новую область. Ну давайте. Призвм этого демона. Тоже спасти. Так, а ты разведку сделай, пожалуйста. В принципе, можно. Давай, братан. Базу построим, Орка наездником. Ага, но базу не построит. он тоже не будет строить базу. Бук. Тоже? Значит, нужно скорее базу строить. Да, с тобой согласен. Возвращайся, возвращайся, возвращайся на базу, возвращаюсь по на базу, на базу. Ну по быстрому, посреди нау базы. Сможем. А если нет, тогда войска строим. Ладно, Казарм, мне базу, базу, базу. все, решил, базу мост Экскроуд. Коман, ещё один. Суперяюсь. Малый. Давайте еще одну газору, в принципе. Фарбова. Да? -то. Только нужно нам силачей брать. Их. Вон, да, нового пойдем. Да. Или же подождать Димона. Да уж подожди Димона, Окей. Димон не так уж дорого стоит. 50 стоит. Понимаю. Два Димона это сила. Стрем Димона любой. Так же запаснова. Так Он так быстро это демон. Вон, демон а он такой маленький у нас уже столько волка давайте их разделим что ли как-то напугать второго демона давай если на тоже есть демон то нам конечно кирдик. давайте так у нас будет 200 я буду атаковать или понемножку нужно атаковать где он на хайбут, значит он уже атакует. Количество не что хочет. Он пострить, хотя решил на меня постреть. Это ж. О, майгант. Сразу атаку. Поспал, но не на нас. Все. Давайте регенерироваться, пойдем в атаку снова. все пошли, у скучно да, круто он много значит он тут скорее всего я думаю что это такое, ну это Dekorations ну. все это пьема будет там он не заметил нашу базу, класс! Входим. вон он. Ой, свои ордуй, сколько тур. Бегу, ку входим. Кусать. Правильно кусать. Они слушают, послушные как же Молодцы. А мы просто отрядом не Все, он сдался. Используйте метатели сто раз. Кутяк. А, так у него четыре хода. Как он-то делает, что сделал? А, мне ну тоже могу так и побольше взял. ученица вообще не использовал. Ну ладно. того у нас 30. Пошли еще раз. О, мы побыстрее соберем. А можно мне хоть купить? Ну там что потом еще. Ладно, нормально. Когда будет сложно, то вы можете попросить. будет еще. Пару сложных Раз, два. два Осемь беда. двадцать. Набор точки по-быстрому снизу. А знаете, мы находимся? Пока что нет. Это не важно. Первый гнов, второй вновь. Да, нор сильнее, чем рыцари. Хорошо, что их поменял. Тяжело, хорошо. ой хорошо. Давай еще одного. Безопасности. Как? А мы будем меняться еще. Периодически. Тут еще построен Так он уже узнал. Разведчик показался. Эй-эй. -э -э. а, не знаю, где враг находится? да да он знает ну что он понял что у него ну что туда летающий брать ураган, скорее да а у нас летающий нет на все наземные у нас все наземные еще кстати Опасности. Все, он за ним находится. Несмысленно прятаться. Угу. Откусим его, когда он плывет к нам. У -у -у. Откусим голову. Да, кстати, нужно розетку еще отправить. Вот этого как будет саву. Или такой Там прячется. Я вдруг фаербонзит будет... Ну что, один хватит... Пошли разузнаем... Где же... Сюда. Давай. Мы ну, ну, базу хоть то, что построил. Так, подсказочка, его здесь нет. Спасибо. Окей, значит, ну, базу здесь можно построить. Давайте на базу, брат, вдруг нам пойдет, к Села. Тут у него сова Это, значит смотреть решим. Так, скоро он будет нападать на него. Вы там вместе сюда вот, давайте, Чтоб он там убежал. Скоро сова произведется. Призывается. Молодцы. Не думаю, если видим ага. Давайте из базу построим. У нас тоже есть сова, кстати. Проверим тоже. Вдруг так интересно стало. Да лучше тут базу построить. Ну ладно. Хочу знать, чем враг тоже занимается, возможно. ну он, он тоже. Конечно, не ну, -то. А может быть там тоже базу строит. А я такой. Вау. А. Блин, я спалился. Да, он по большому счету большую ищу по количеству да он узнал где находился ладно сам потратил потратил он уже тут Йоу, что ж Экрансин, а уж такое она мне кажется В связи за вторую экономку, а вторую экономику не развивает, будет скорее всего тоже войска развивать, скорее всего будет готов к войне, больше полков. тут маленький ладно придется наездник врать назад никуда вас не отпускал а, так тут сова еще одна сделан да. так насчет атаки я не знаю нужно еще одно наб набить потому ну, что да, ну, атаковать но в принципе можно саму последить как он заметил я даже не знаю чем он взял такого ну ладно так когда бы у нас уже максим игроков то численность то я уже буду опалять на Призыв какой-то Так, проверим. Можно тоже базу строить. Таким, так, а ну-ка, давайте я... А, нормально. Чтобы Не знаю, что происходит. Правильно. все же тут. А ну-ка. Идите сюда, вот, в да? экономку два раза, хотя бы два раза отряд поднимать. слаб, слабо. Двячаса. война, но можете... У нас такой Что происходит? А -а -а, просто вырубаем, он такой, чё за приколы, пранки, да, да да Так, все войска сюда, скорее всего тоже пойдёт сюда. Вот. На будет здесь, кем-то да, либо... загибал под ударим. Буду, вот, кстати, еще на карте. Я ему тогда это пор пор комментирую. Сейчас так уже хватает, в ремонт делать, Вон он, вон он. Напал на нас. все же. Он такой, что ты тут? все же это был. да, а что? Нет? Тебе не понравилось? все пошли, пошли. Сюда вот. А вы, в принципе, можете убивать. Давайте. вау вау вау что происходит он сразу врубает начал начал врубать всех вау праздник слушать тут Хо -хо -хо, как круто а ну-ка иди сюда Фарбону. Ага, экономику сломали давай, давай, давай, до конца Фарбон. Все, конец катки. Куда побежал? Поймать. Куда побежал? Поймать. Куда побежал? Все, победа. Для да, не сдается а, тут еще что еще построил. Да, победа. Итак, у меня был ноусинг. Угу. Фарбо у меня был слабее. Один мячик На Так, друзья, я занимаю топ-3 пока что. А как-то... А, я не то смотрю. Это об участники в Перед.. Перед... Перед... Это прям а, по порядку. Мы идем Подожди, в Подождите, кто бы А, не, не по порядку. Перед... Что значит перед? Перед этим кто будет активный? Я был активным третье место А тут такой снина и друзья у нас 45 очков за три боя 45 или 45 90 стать на этих 6 боя о клан короли а мы и клан риск ага, так карта такая охраняемая карта так вот так, по Геге пишет что значит он сдается нет, будет, значит, или мне ГГ. О-о-о, мне ГГ пишет. Ну, Читерство, ГГ. Я не знаю, что мне написать. Как мне написать? ГГ. Даже не мы находимся, поэтому нет смысла прятаться. он нам не отвечает на сообщение скорее всего он что-то там мутно. может быть по количеству хочет, хочет поэтому сейчас будет что-то мутного, на пока что так, давайте не радуемся. наверное у меня тоже волк сильнее, но у меня как знаете сильнее форбол, по почему не взять я буду ман набирать, потом эти вот, И вроде бы мы всех можем как думаете вот стройную базу. могу будем разведчиком. Еще один солдат для разведки. Один солдат без соп Говорите сол взять. Да не знаю. В принципе, можно. Но солдат для начала игры сойдет как по плану, по маслу. Лучше солдат. Не хватит на а ну-ка, Здесь, У здесь. Еще одного умала. наездника, Ура. Ура, у нас новый орк наездник. Ура, наконец. На самый сильнейший из всех. Так, наконец у нас есть один разведчик. он здесь начинать. Проверьте, пожалуйста, вдруг эту базу. Возможно, ты кого-то встретишь. Нам передашь все данные о враге. Все же может по среднем базу. А, тут сюда уж проиграть тут классно. По кругу. А потом обратно по кругу. Ура! Мы строим новую базу. Не знаю, скорее всего, тоже будет что-то мультима. Можно может быть нужно. Ранты? Будет да, нужна вторую взорвала. Так, ну что там? Значит, давай и перейти целую карту и будешь наш разведчиком. Не для тебя, ну Фори. Я даже не знал, что тебе будет по быстрому так. так давай. Давайте уже самый сильнейший хочу на Ура! Наконец-то! Он как-то мне ничего тут не пишет. Скорее, всего, что то там мутит. Замутил это. Призыпаем, призыпаем. Не, орка. Пока что рано фарбовый. Фарбовый эконом класс, конечно. стабильный. Постабильный. Постабильный. 120, а там у него 75. Он стабильный. Говорят... Раз... Говорит разведчик, никого ничего не слышит. Hmm. Да я буду струйным базу, но он будет тоже как-то перехват. Давайте еще одного танка. Скорее всего, количество больше. А ну-ка, возвращайся, я понял. Не хочу рисковать того. Построю секретную камнику. Например, здесь. Я буду, я буду там, развиваться, а ну, Тоже типа развиваться. Так, да, давайте тогда уже у второго Больше, больше но... Давай домой. Вернись. Домой. Давайте больше, больше маны. Нам нужны маны, а не ресурсы. По хватит. А база? Пособочные. А Ура! Построенную базу. Уже три базы, как у врага дела, не знаю. Знала, что а ну -ка, оттянитесь, не попадаю. Ну-ка, атакуйте, смотрите, не пропадусь. Ладно, покажись, что ты сильный, непобедимый воин. А Ну-ка все же можно построить еще много базовый. Прям столько ресурсов, опять... Вот идут 200 и... Все проверять. точка сбора у меня здесь, точнее точка сбора здесь поставим, а его там, сейчас я буду нападать? у нас нет базы, нет что-то готово отбиться, вот, поэтому придется так, ну кого, наизнанка будет здесь ну, можно Бегайте, бегайте и врубайте, бегайте и врубайте. Барбо! А, бегом! Больно-больно-больно! Там прыгайте, врубайте, прыгайте, врубайте, врубайте. О-о-о! Врубайте. У нас уже пол армии рубай за нам быстро, сильнее. Бегайте, врубайте. Да твою уж магнитолу. Реально для него изи стала стало. А как он это сделал? Как думаете? Наверное, я прокачан, парни. Ладно, чувак, я подался. не прокачан. Гиганта взял и Гаргули. Совместная тактика. Да, кстати, рекомендую так, кстати, рекинду так же делать, чтобы становиться сильнее. Еще одного давайте. Видите, эти Гаргули вместе это сила, друзья. Если у вас есть Гаргулия, используйте Гаргули, будет четкость также водяной башню В принципе это может быть спайсе да. но видите архоли такие сильные даже моя колода он даже сову запустил что говорит, что он такой трус да, что у ну, нас видно что он прочный бессмертный да да также можно оставить он бессмертный горгуль запустил значит смотрите он орка наездником и он орка наездником вообще не берет он тут берет как то тут этого горгульку не для этого танка на да, и горгульку по обычному А, он крава сбил. Также краб сбил, друзья. Он тоже очень вам пойдет. Так, у меня есть еще и сердечко, слушайте, а реально у меня кого-то какая-то. Рыксери. То есть, он просто... Ну, ладно, ладно, ладно, ладно го гаргуля реально у него сила просто величезна и крюк они он хочет по силе кататься клан короли будьте прокляты пожалуйста Посмотрим, какой него ранг дай бог чтоб я его не встретил твою ж то что такое что про да я не знаю, кто это будет с Крэйсом. Ну, вы сами себе нет 3 Победить. Ну, Сигар будут. По у меня сканок Вот 3 у него до 6-го. Если возьмите, мне скажут. То, ну, например. Вот, смотри, чел. от тебя, вот. Это на потому что ты ну, не равен. Вот ты, вот ты. А что то за три победы. Эх, эх, эх. Да чтоб это Прок. Ну, не А что если я на нем нападу раньше? В следующем ролике увидимся. Всем удачи, пока.